Всем привет с вами Ирина, и сегодня мы наконец-то узнаем, как же все-таки чистить кокос в английском языке. Возвращаемся к истокам. Это наш урожай. Утром я чистила кокосы. У нас используется слово «хаск», которое довольно интересно, и вы сейчас поймете почему. Мы отправляемся в словарь, что же мы там видим. Кембридж и словарь совершенно в наглурном заявляют, что слово «хаск» — это исключительно существительное. Что очень странно, потому что мы только что видели, как он используется в качестве глагола. Ну да ладно, давайте посмотрим, что он значит в качестве существительного. Сухая наружная оболочка некоторых семян. Что даже в этом случае звучит достаточно сомнительно, потому что назвать кокос семечком можно только с очень большой натяжкой. Но может быть это проблема только британского английского, который кембледжские снобы скромненько так называют английским. В то время как американский вариант английского они в внагло совершенно называют American, как будто это совершенно другой язык, что естественно не так. Ну да ладно, оставим это на их совести, Тогда давайте посмотрим, что нам скажет американский вариант английского. Американский вариант по-прежнему не предоставляет нам значение хаск в качестве глагола, но он немного меняет значение хаск в качестве существительного. Как видим, теперь это внешняя оболочка не только семян, но и фруктов, что хотя бы немножко ближе к кокосу. Ну что ж, Cambridge нас подвел, отправляемся в Оксфорд. И Оксфордские слова нас гораздо щедрее на определение. Здесь есть даже второе значение хаск в качестве существительное, но самое главное, что здесь есть определение для глагола. Ну как в случае с словами пил и шел, значение глагола, по сути, заключается в том, чтобы удалить то, чем является это слово в качестве существительного. То есть шел удаляет скорлупки, пил удаляет кожуру. Ну и таким же образом хаск у нас удаляет сухую внешнюю оболочку семян и фруктов, как мы уже знаем. Что же касается других определений, то они еще более интересны. А Существительный значит бронхит у крупного рогатого скота овец и звеней, либо хаскиность, то есть осиплость или охриплость. Определение глагола дает нам еще больше интересных вещей, поскольку хаски в качестве прилагательного это хриплый или осиплый, в качестве существительного это лайка. Ну а сам глагол будет переводить как «прохрипеть» или «просипеть». Что же касается первого значения has в качестве глагола, то есть удалять внешнюю сухую оболочку фруктов или семян, то если мы вобьем в Google словосочетание how to husk, то мы увидим как страницы одна за другой нам показывают два варианта, либо как чистить кокос, либо как чистить кукурузу. На этом видео можно было бы закончить, но к сожалению, если присмотреться, то большинство ссылок, которые ведут на э, туториалы, как чистить кукурузу, используют хаск исключительно в качестве существительного. И вместо того, чтобы прямо следовать советами оксфордского створя, который прямо указывает на то, что действие удаления хаска это глагол to husk, глупые американцы и англичане используют другой глагол совершенно для того же самого действия, а именно – шаг. О нем мы поговорим с вами в следующий раз. На сегодня все. Подпишитесь на канал, делайте видео с друзьями, оставляйте ваши вопросы в комментариях под видео. Увидимся. Use the coconut. <laughs> Very simple. Right there. See how that? This is for you at home. You don't have a rock at your house. Use the knife. All right? Pretty good. You want some?